Я приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу вспомнить о таком кране, который называется Climb Free TRX. Здесь не обязательно выбирать TRX. Вы можете здесь выбрать что-то другое, вот нажав сюда. Сейчас загрузится. Ну как идет? Так, это реклама. Еще разочек. Нажимаем на фаушец. Вы можете здесь выбрать то, что вам больше нравится. Но я, например, хочу... X, то есть троны мне устраивает то, что здесь нет таймера значит вставили сюда с Falset Pay и вывод тоже на Falset Pay вставили кошелек с Falset Pay кошелек, естественно, трона нажимаете логин теперь нажимаете continue очень быстро просто при записи немножко медленнее, а так это очень быстро. Так и пошли. Ну тут вот, и, скорее догадываешься, чем читаешь. Так и еще вот это вот и верифай. И вот написано, что 80 тысяч, ну уже еще меньше. Сейчас посмотрим. Мне послано на Fawcett Переходим на Faust делаем, делаю обновление страницы. И теперь смотрим. Обратите внимание, вот я уже сегодня три раза здесь поработала. И вот мне дали. Ну вот, вот и вот. Но обратите внимание, все это дано без. Таймер. Возвращаюсь сюда. Обновляю страницу. И показываю свою реферальную. Но это будет реферальная на трон. А уже зайдете сюда. Это реклама. Зайдете сюда и выберите все что вы хотите так не буду больше вас задерживать тран, ой, тран кран платит еще хочу вернуться обратно и сказать что кран байт тоже платит а крипто тоже платит Вьюфаусет платит, как видите, все это 13 числа и последнее, что я сегодня, и CryptoSetz тоже платит. Обзоры на все эти экраны у меня есть на канале. Ну, только поискать надо. Ладненько. Все, ребята. Возвращаюсь сюда обратно. Как всегда, вам большого здоровья, крепкого здоровья, больших успехов. И всего наилучшего.